А да, да, да. Ты... я с другой дороги, что ли, заезжал? Мы вот отсюда заезжали, вот отсюда мы заезжали. А здесь только так делаю, делаю, делаю я. Вот еще, ну, там вот не посветишь. А, давайте посвечу этим. А, можно? Давайте. Сейчас. сейчас секунду да. включу. Вот, держите. Вот, смотрите. Угу. Топка. Угу. Она, знаете, идт кверху, а тут свод. Арочный, да? Да, арочный свод. Из на кирпича. Месте, да. Из кирпича, конечно. Угу. Делается. Вижу, угу. вижу, да. вижу, вижу. Все выключаем. Значит, идет значит, у нас сюда. Поднимается. Там вот, видите? Вот сюда. Идите сюда. Угу. Вот на это оно прошло, поднялось сюда. Горизонтальный. Канал. Здесь. Так. Это идет у нас сюда. Uh -huh. так А это уже перегородку. Значит, uh -huh. отсюда он прошел. Наид, по это. Сюда опять раз и ушел туда. Там что-то потрескалось что-то, да? Фундамент подвел. То есть что? она пошла немножко? Она пошла, да. он uh -huh. Значит, что получилось? Это, здесь были, были сенки mm. И он Как говорится, вроде Фундамент тот, я говорю, ты это Поглубже, uh -huh. заглуби uh -huh. Он говорит, да вроде до плотика А потом вот э, Плотик это что? Плотник, это слой Глины пошел а, Плотник да. uh -huh. Uh -huh. Мы так называем uh -huh. И она Дала уклон Видите, угу. а маленькая эта щель. А, а труба-то как бы это стоит? А, это, вот, прямо а как вы заделаете, как вы заделываете вот эти вот щели? Чем? Да просто глиной. Бывает же просто глиной. Просто длинной это. Вот почему надо вот эту всю почитать литературу. глин то видите, много. Угу. Есть угу. жирные, угу. тощие, угу. как говорится, и прочее. Вот у нас вот тут за трактом Балаши есть. Вот там эту уже гору уже скоро, как говорится, всю... Сроют. Да, <свят> <свят> роют. Вот эта глина просто, как говорится, как специальная. Уходит, да. уходит. Так. То есть вы Но... в нее даже песка не добавляете? Нет. То есть она уже как бы годная? Она вот, видите? Годная, да. Вот она. В нее ничего не надо. Особенно ага. лучше делать, вот когда будете делать наверху, делайте боровок когда вы поднялись на чердак на чердаке, и боровок хотя бы допустим сантиметров 40-50 угу. угу. это что получается когда дождь идет в трубу он попадает трубу. Угу. если боровка нет это вся вода льется а, угу. потом вот эту поползуху её, а поползуха это что? вот эта вещь А Поползуха, понял. Да, поползуха, но даже в литературе да, так. Да, да, да. Или задвижка. Задвижка, ну везде. Задвижка написано. поползуха. Ее делаешь наклон в ту сторону, не, не сюда. Иначе ну, да, конденсат да. побежит сюда, тебе, а -а -а. если не будет этого уклона. Это вот как раз кирпич-то стесывает, да. да? Вот там надо и стясывать, чтобы да, наклонить. Чтоб оно проникает, и все. А так, когда вот этот боровок, его, прежде чем его закрывать, немного земли, то, что все равно будет это. Потом то сажа, как это, зола уже там будешь, ну, хоть ты тоже будешь боровок -то чистить. оно сюда меньше. А по первости сразу немножко земли. Ну, сколько? Там, Сантиметр? Или больше? Да, меньше. Меньше. меньше немножко. Угу. Но, видите, когда попадает дождь, конденсат, он раз, задерживается. А, оно не потечет. Не потечет. Вот это, как говорится... А вот такая, этого я не знал. Это хитро. Самая такая, не безобидная, но это... Но ну, действенная. Вот, да. А другой раз вот смотришь... А, а, а трубу-то да, на что опирать? Оттуда такие боровые. Дядя Сережа. И... Сережа, а вот если баровок то труба на что опирается? А ее, значит, когда ты вывел по трубе, вот под разделки, здесь ты прокладываешь, допустим, ну, трубу. Допустим, сколько кирпичей? Раз. Вот, допустим, назовем вот это так. Угу. Кирпич здесь идет, так здесь. значит, Вот это у тебя получается. И вот все. И потом и ее, вот этот бровок с, с наклоном, Часть, сюда, чтобы как бы было горку шел дым то, mm -hmm. тогда основную тут трубу будешь выводить, mm -hmm. чтобы это было. А у вас сделан баровок? Да, здесь сделан. А туда залезть как-то можно посмотреть? Можно. И... Так, вот мы снимаем баровок. Это вот выход. Да. Выход через крышу, ой, через потолок. Так, а сверху один кирпич просто лежит. Ну тут один, конечно. А потом тут это что, железная труба? Да, это железная. Но сейчас железные реком, не рекомендуют. Это заставляют кирпичные выкладывать. Ага. Так если кирпичную выкладывать, она же тяжелая, да? да конечно. Ее ж надо на. Надо уже основу для нее крепче делать. Понял. А так она просто на балке, да, вот. На балке. А да. снизу там какое-то что, это железо или что? А это под это под, под железо. Это, ну, под постель. Когда промазал длиной, потом вот это железо, и на железо уже кладешь кирпич. Угу. Это противопожарно безопасиваешь себя. Угу. Я стоял, а он, он, он ложил. Под чутким руководством. <laughs> да. Я yeah. ему только намазывал. Uh -huh. И вот эти швы старайся как можно меньше. Горизонтальные? Нет. Или любые? Вот толстые не надо, а как uh -huh. вот меньше это. Но вот вроде новый кирпич, а он весь. А, неровный. Неровный. неровный. Uh -huh. вот и поэтому наши, швы разные. Видите, вот здесь было, Как говорится Меньше-меньше, а чем дальше пошли уже это шире, шире. то, что оно Но все равно не пляшет. Не угу, угу. И ну, старайся как бы намазывать. А кирпич-то вот не важно какой или вот это важно. Важно. Вот этот кирпич тоже не печной. Я вот работал на заводе Северного, вот и, там видел, и там приходили вот эти кирпичи печные. А это все строительное. Это вот может шамот быть. Может быть и извесь. Может опилки. В этом есть. А, а печной кипить он только с песком. Глина с песком. Да. Только глина. Вот этот так. Его и обрабатывать хорошо. Угу. Он так. А вот все вот эти, как с опилками, с шлаками. Ну, строительные, все, когда делают, они же добавляют, могут, но... Ну, а для а печи так, это нехорошо вот, Видите, вот на таких, как говорится, государственных Где там только Если печной, так он печной угу. А шамотный, так это шамотный угу. А вы, кстати, шамотный используете? Нет Шамотный. Его он... вообще использовали раньше? Нет, нет. А здесь нет. его и нет Нет его. Это только в заводских условиях Там угу. приходят шамотные, угу. шамотные И и что вот интересно еще, огнеупорный и можно вложить. Только вот, допустим, русскую печь, может быть, вам придется в жизни. Но уже делал. Угу. Никогда его нельзя. Шамот? Нет, этот, как говорится, огнеупорный. Почему? Тепла не будет. Он не будет пропускать. А, боже -а -а -а. И под этот, когда вот постел делаешь, там, гравий, песок, обязательно... Между гравием и песком стекло uh -huh. ложится. А для чего? он, значит, когда тепловая энергия туда пошла, она дальше не уходит, стекло-то отражает. Возвращается вот, обратно... к верху его. А как теплоизолятор что ли работает стекло? Теплоотражатель. Теплоотражатель. Да, стеклоотражатель. Вот. тогда у тебя, допустим, вот говорит хозяйки, у меня хлеб не, не пекется и все. А вот за чего, чтобы вот эти, вот эти тонкости, знаете, угу, угу. я читал а... что такое, я думал его перемешивать с песком. Нет, нет, нет, А надо слой вот именно. Слоем. <laughs> водка Ну вот стекло. Ну вот бывает, что отложишь. А деревню. сверху надо стекло вот на... Н нет, не надо. Только снизу. Только снизу. Интересно. Только снизу. Там я тоже вот свод делаешь и уже на наребровит. Угу, Только сверху, угу. это снизу. Тогда будут пироги, печь хорошо бы. А печь. свод русской печи из шамота можно делать? Нет. Тоже нельзя. нет. Так он же не крепкий. Это, как говорится, теплоизоляционный. Он просто тепло не пропускает. А вот у отца Александра, вы же тоже печку делали у них в доме-то, да? Это у матери. Да, да. Я там обратил внимание, вот здесь у вас сделано с поддувалом. А там у них как бы под, подовая, да, такая, как у русской печи. Нету поддувала. А, ну, видите, там у меня не было этой берки. Угу. А, не было. Ну, это ведь не все, ведь... все время. В другой раз вот у тебя пригласят. Ну, а как, они... а как лучше-то? Конечно, с этим с беркой лучше, чем вот эти делать. Про... Такой. Ну, делают с боков. Ну, лучше, конечно, поддувала. Просто есть есть вот такое мнение, да. что якобы подовые печи без поддувала лучше. Нет, нет. Нет? Нет. Дядь Сережа, а вот зимой надо обе печки топить вот эти, да? Нет. Для такого дома или достаточно одной? А вот они в другой раз так бывает. Это вот утром истопили, если холода. Угу. Если обои и в будет слишком жарко, жарко. Угу. на эту, эту утру утром а то вечером вот я у себя тоже там это а вот знаешь, так все и другое и оно, эта температура одинаковая тогда а то слишком жарко а потом, <связывая> а потом уже попрохладнее <связывая> так что вот пышное тукление оно что то и это Воздух лучше, чем вот у меня сейчас газовое отопление. Сухое. Сухое. Угу. Там что, он по прибору смотришь, до 25 влажность угу. но это сухо. Угу. Я вот стараюсь, как говорится, к ночи градуса натрия убавляю, чтобы было где-то 19, угу. 18, тогда спать хорошо. А если вот 20, 23, это вот 23, это уже голова утром станешь, как это. Духовка. Духовка. То, что мастер косо сварил, что но ну, варил-то ведь не, не, не, не ты варил. Нет, конечно. А это что вот это у вас? Это отражатель. Чтоб меньше тепло, чтобы меньше тепло да. А иначе это Горячущая, будет да? нагреваться. Угу. Это, как говорится, теплоизоляция. Угу. Там азбест, угу. а это просто отражатель. Угу. Вот. А. А. А. А. а так она такая же, как, как а. отражательная. А. Да? да, такая. Да, даже, по-моему, побольше, это поменьше, и Вот это уже кирпич, но ну, он тоже не новый, uh -huh. от русских печи» он, кирпичный. Uh -huh. yeah. uh -huh. А uh -huh. та первая печь, когда я uh -huh. приехал из это города. Которая... Первая, вообще, которую ты, ты, ты слышал? А, первая ну, вот эта? Да, да, да. Это самая первая печь? И здесь на это каналы вертикальные. Значит, ну также с потопком идет так, потом уходит туда, проходит, идет сюда и шкаф-то вот. За Урок. Замысловато. М? Да, это вертикальные. Вы ее да не топите сейчас уже? Да нет. Сейчас не я не нужно? А да, сейчас жалко, да, да если... А, у вас же батареи, да? пожалуйста? А да? угу. да, вот угу. вот тоже. А так, вот, вот, вот это вот для чего, вот это вот маленький кирпичик? А вот для тяги. То есть там шищель да, да, да. такая? Как а, видите, здесь э, у дверки-то есть эти? Я, значит, их когда топить, вот эту заглушку убираю. Mm -hmm. А пока эту, как говорится, слишком хорошая тяга, так я эту угу. взял в кипящий и заглушил. Угу. И Сережа вообще как правильно вот, когда дрова, дрова должна, должны гореть гореть быстро, сильно. Нет, или быстро, ми, или нежелательно. Нежелательно. нежелательно. Вот почему это за регулируешь. Немного чтоб это. И также этим э, регулируешь подсосом. Иначе, что проплыла вот, так быстро на ну, это. Вот особенно здесь, видите, вот это маленькое. Вот это удобно. Угу. Когда я ту делал, это, это нет. А это вот так прижал маленько. Можно регулировать. Да, да Можно вот. регулировать, чтобы это тяга была меньше. Раз меньше тяга не так выгорает быстро. Это, и это у нас это как, и мусор тут. Ну сейчас вот, мусор стали собирать. Сейчас это только коробки. Ну я, эти вот тонкие кульки, я правда тоже сжигала. Но эту золу я уже не на пашню, а только на мюжную. То, что тут. А сейчас, если таки все. У нее также вот свод из кирпича сделан. Так То же, есть, так принцип ну, такой же, защитить. да? Нет. Так, не нет, давайте я вот тебе его... А у нее ходить. горизонтальные у вас сделаны каналы? Здесь, да, горизонтальные. А, горизонтальные. а духовка от а, духовки нет. Это я нарапортовался Это вертикальные. То, что он обходит... из-за этого. За идет так. В обход, ага. Так. И сюда это выложено перегородка видите чтобы обмывала угу, угу, угу. давайте я вот а. хочу вам дать вам будет это... а картошку вы сейчас готовите к посадке да она у вас а это видите даже не а вот свод хорошо видно обыдите я вам его... угу. видите с вот. Угу. Вижу. Это вот тут газетки, он рассаду рассаживал землей на трес. Угу, да. видно, видно. Ну вот вы внутри шамотный не используете кирпич? Нет. Не. Да, Сережа, а вы рано, многим печки то делали или? Многим, да. Вот в деревнях до многим. Вы делали вот такие печи или всякие? По заказу. И круглые, и размеры, и нагревательные, и отопительные котлы. Видишь, вот особенно вот эта сыра рядом, она же скота много держит. У них отдельно, в другой раз, так. Сыра это что? Где деревня? Село. Не деревня, а село. Что-то там храм был. И это вот, что ему надо, или воду нагревать, или вот эту картошку варить, котлы, У -у -у. это все, это уже потом, <свят> он тебе заказывает, а мне это надо, вот и фантазируешь, У -у. делаешь много. А вы как фантазировали? На бумаге как-то рисовали? Нет, Или это вот? уже вот. Mm. Просто, как говорится, ну, конечно, сначала, прежде чем, как говорится, считай по объему, какое помещение, какую ты сделаешь, примерно, то это а не так, что с mm. это mm. уже ты продумаешь, ты сначала вот это выложишь, как говорится, на кирпичах, все это, а потом где выход? Домоход пойдет. Первая заповедь у печника. Сходи наверх, посмотри, где балки. Угу. Вот где балки проходят. Чтоб тебе не попасть на балку. Потолоку. Вот угу. это первая заповедь. Это в книжке так написано. Угу. Это у пища первая. Подумись. Я тебе. Почему не сказал? Ярчи да, надо. Да. Наверх. Подниматься. Да, Сережа, а тут быть. еще были вот печники-то? Много. И Много. хороших у нас печники да? были, да. Вот у нас э, эти Рожковы были, э, печники, щекотуры, это классные были. Вот этот Степан Горыш, их тут был Степан Горыш, Филипп Горыш. Это, да, это очень классные были, но это все шло по этому, как говорится по их роду. Но это было да. еще там давно, 50-е годы, наверное, да? Но это до революции и после революции это все, вот эти были самые, как говорится, они щекотуры делали вот этими карнизами, так, вот в старых домах. И попробуй ты их восьми забить в Ты не забьешь его. Вот как они, ни одной трещинки. Все это карниз, знаете, были. На вот потолке? Это, да, на потолке. Вот, мы, ну, мы, то, что мы, я У будем... печеклады были, и щекотурами были. А, это. кстати, вот печи тоже ведь как-то обмазывали чем-то, щекотурили, или как это называлось? Ну, это просто вот такие печи, их просто обмазывали длинной. Круглые, это ложили в футляры. Угу. Круглые. Все, вот, Ну, вот тоже их же недоработки были потом, вот как я, вот эти узкие шкафы, вот он топку выложил, а кверху вот это в один ряд, и все. Там, правда, каналы вертикальные. Вот у них вот это почему-то мне должны были дать, что тепла меньше. Она отдает быстро тепло, но она и быстро остывает. В смысле в один ряд? Ну вот, выложил в один ряд, в один канал. Да, угу. мне правильно выложить это в один канал, угу. а здесь, допустим, два канала посередка перегородка и там идут. Ту стенку обмывает и эту угу. обмывает. Угу. Оно нагрев уже так, расход топлива меньше, нагрев больше. А вот тут в один канал то она быстро. Раз, раз нету улетела, Все. Вот в этом, как говорится, ихна была, как говорится, недоработка была, недоработка была, И вот у них было? Много, как говорится, вот таких печей, вот он... А вот, ну, допустим, в школе кто, кто, кто клал? там они. Же, они... А, они же клали, они, да? Да, да? Там такие печи были... Они да. большие, а там это, оно и было, как говорится, очень... Двух, как говорится, рядная, канальная. Двух, двухрядная канальная. Да, двухрядная да. канальная. Там мне приходилось чистить. Ты, ты же их чистил? Да. да. Двух, двухрядная, под... это что значит? Ну, вот как говорится, ну, вот как очаг, у него, значит, здесь выход и тут. Вот он идет mm. Независимо друг от друга. Mm. Два ряда. Да. И вот я чистил вот эту школьную печь. Mm -hmm. Я в этом классе много учился. Mm -hmm. и, же, и главное дело, она большая, и все. Один мастер чистил, второй чисел, третий. Потом Сергей mm -hmm. пришел и говорит, слушай, Сергей, опять что ведь не греет. Mm -hmm. Так, вот говорит, столько было. Посмотри, может быть, ты разберешься, в чем дело. А там, что, это предпоследние каналы, вот эти, угу. их забило. Предпоследние, то есть надо чистить? Да, предпоследние каналы, все чистят первые каналы, а предпоследний нет почему-то. Ну угу. вот никому, а проверяешь как газеткой, зажигаешь, как тянет, не, не горит, даже газета тухнет. Ну и все. И вот когда аккурат, была тогда Тоня, вот эта Булатова, там была mm -hmm. э, техничкой, она была мне в помощнице, когда прорубил... Слушай, она вот 12-литровые ведра, не 12, а 15. Три ведра мы с ней это mm -hmm. вы, вы, вы выгребли. Mm -hmm. Из каналов-то. Угу. Когда я прорубил, как здесь все, все там потекло. А в смысле, что значит прорубил? А сначала железо прорубаешь, угу. а потом только прорубаешь и кирпич, канал-то где? А -а -а. Примерно ты ориентируешься? Они да? не, не оставляли, что ли, не это, да? Кто останет? Там просто ажабур, как говорится, этот... Кто-кто? Ажабур? Нет, нет, нет, не шафур. Абажур. Абажур. Это вот этот вот металлический. Да, да, да, да. А что интересно, я вот в Ульяновске был, это у Ульянова в доме. Так. Ульянова... Вы там никто не бывали. У Ульянова Ленина? Да. Ты с Лениным знаком. Ленина, печнишь? Это, наверное, был ты. Так. И что? Вот. Интересно, ведь, вот допустим футбол смотрит. Я смотрю, ага, печь. Так она сложная. Mm -hmm. А она вот это как гофрирована. Mm -hmm. Вот эта оболочка сверху, она гофрирована mm -hmm. вся кругом. Ну вот mm -hmm. раз, раз, mm -hmm. раз. Mm -hmm. Почему? Ответьте мне. Почему? Ну, пол площадь больше. Пол площадь соприкосновения с воздухом. Во. То есть, на... Вот ты правильно сказал. Я также понял, что раз печь железо нагревает, площадь-то его больше, угу. и тепло-то лучше по этим идет, как говорится, каналом угу. снизу вверх, а не то, что когда она прижата. Да, прижата и все. Все. Там только, как говорится, отдает. Угу. Меня вот это заинтересовало. А больше, знаете, я нигде не видел. Не видел таких, да, Нет, только вот в Ульяновске вот эту круглую печь. Там mm -hmm. какая-то комната, уж я сейчас не помню, но то, что я обратил. Ага. Вон как. Да. как? Же... Челов... Э, мастер, как говорится, как больше тепла отдачи. Mm -hmm. mm -hmm. Графированная. А графировку сделать, то время, может быть, эту вручную проколачивал или что. Это время. Ну, да. Конечно. А вот Бульдеринский, вот это, я удивился. А вот э, эти самые э, были, то говоришь, кроме Рожкова, да, еще кто были? Нет, только Рожков. -то ну, а, вот были. а, а это, Пацукевич, это уж потом? А это... Шабашник. <laughs> Шабашник. Это не мастер, не, это алкаш. Вот опять. А он не местный? Украинец. Его выслали отсюда. Да, Почему? Вот почему-то он пишет. А из Украины. Это как раз группка и была. Он группку сложил тебе, пожалуйста. Вот, Он сюда как бы сильный. Он тут, правда, много корней оставил среди молодых женщин. Жгучий брюнет Молодой, а как... молодой, интересный Я сюда когда приехал, mm -hmm. вот смотрю, мать вот такую принесла, как они говорили, визажку дро сожгла, кита красного Толку нет Печь холодная Толку нет толку Нет mm -hmm. да. Когда я, значит, говорю, ну я уже подготовил все, и, и вроде хоть старю, а в 90-е годы, это, значит, было в 89-м году еще, это, ничего не денег, <заркнул> ничего <заркнул> не купишь, все. И вроде <заркнул>, старья-то сразу тут, как, как говорят, не получается, натита. <заркнул> все, но я это вроде старую разобрал. Да как? Они вообще не сгорели, это, отец Александр. Вот он выход вот, сделал на ребро, Пуцукевич. А -а -а. И все, вот две стороны обуглились. Обуглились? Уже? И, да, обуглились. А потолок или что? Стены. стены. Ну там доски и все, это стены. Я, разве еще мать была жива, я говорю, мама, подойди, посмотрю. Я говорю, как вы? Да вот, другой раз пахло, другой раз пахло.